Хотелось знать, в чем отличие магической энергии от психической энергии, как увеличить поступление магической энергии и психической. Смотрите, психическая энергия – это то, что мы в себе накапливаем в виде радости и удовольствия, а магическая – это наша психическая энергия, которой мы пользуемся в ходе… По идее это одна и та же энергия психическая энергия которую мы реализовываем во внешнее пространство с помощью заклинаний метальных астральных образов называется реализацией магической энергии а так это одно и то же психическую можно накопить магическую только использовать